Команда красавицы и Чудовище против похороночки карта Тускан и эти команды сегодня будут определять, вот прям сейчас будут определять имя команды, занявшей третье место. На этом турнире. Ну а победитель сыграет завтра в гранд-финале с командой number one. Вот такие вот у нас пирожочки, дорогие мои друзья. Ножи выигрывает команда Красавица и Чудовищ. Право выбора за ними. С одной стороны, логичен стей, но, учитывая, что они уже начинали за слабую сторону однажды, я бы не удивился и смене сторон. Но это все-таки стей. По дефолту, так сказать, решили сыграть ребята, не стали а, запариваться, заморачиваться. И да, наверное, это, знаете, даже и правильно, потому что лишний раз заморачиваться, да еще и против команды Похороночка, я бы вообще бы не рекомендовал, потому что эта команда далеко не слабая, и против них начинать за слабую сторону, это, на мой взгляд, самоубийство. Ну и проигравшая команда получит привилегии, которые называются Gold VIP. И получат они их на 30 дней, эквивалент на сумме в 800 рублей, так сказать. Вот, получат 800 рублей, но привилегиями, да, то есть на кармане у них денежка не останется, чтобы вы понимали. А победители завтра разыграют между собой призовой фонд в 4 и в 1500 рублей, соответственно, победителям этой игры. Очень сильно, кстати, похороночка по хеллспойнтам сейчас просел 28 хп у киски в писке и 54 хп у ХДшки. Этих ребят вы тоже, думаю, знаете, представлять уже не нужно Ну а до кофеяни вы уже знаете, потому что только с ними сегодня уже какой матч по счету? Третий? Третий или второй матч? Я уже их комментирую Не суть важно, дорогие друзья, пистолетка за... за ними За красавицей и чудовищем Выиграли ребята ее и теперь получили экономический буст, разумеется. Борщ топ. Согласен. Борщец это топчик. У нас по правилам, если бомба упала, только тогда можно зайти сзади. А, а какие интересные правила. Ну, здесь правила дефолтные. При любом раскладе вещей к вам могут зайти в спину. Если вы, так сказать, момент пропустите, что к вам зайдут в спину, это исключительно ваша вина. Нужно уметь контролировать и спину в том числе. Док забирает киску в писку. У ХД остается 4 ХП. И, скорее всего, Док, ну, либо Феня кто-то, вариативно, конечно, должен добирать ХД при любых раскладах вещей. Пытается заваншотить. Ну, без ваншотов, разумеется. Это 2-0. Как играть турниры? Вопрос один из самых, кстати, популярных. Как играть турниры? Конкретно этот турнир уже играть нельзя. Потому что этот турнир уже даже заканчивается. То есть в нем участие поднять невозможно. Но если будут следующие турниры э от этого проекта, от проекта «Горячая соседка», для этого вам надо быть участником этого паблик-сервера. Вам нужно на нем играть. И когда следующий турнир будет объявлен, вполне возможно, вы зарегистрируетесь на него. И так как вы местный игрок, вас знают, э вас допустят на участие, и вы сможете э побороться Дабл килл от Фенки. это 3-0, попытка так просто нахрапом забежать в сайт, естественно, неудачная, не тот уровень, чтобы здесь нахрапом что-то пытаться делать. <coughs> Ставка нужна? Нет, участие абсолютно бесплатное. Брат, реванш не скоро, играют таджики. Вообще, в принципе, не планировался реванш в матче Узбекистан-Таджикистан, потому что они играли... Best of 3. Они сыграли первую карту с победой Узбекистана, вторую карту с победой Таджикистана. И на третьей карте все-таки определилась сильнейшая команда. Это Узбекистан. После этого ребята вроде как не планировали играть ответные матчи. А Бам! Бам! <с> Открытие скотов и даблкил по головам от киски в писке. 3-1. я сейчас закончили продолжением. Чего-то вообще не понял. Не понял сообщение от Вастака. Как ты, брат? Фурхат. Приветствую. Хорошо. Замечательно. Али, вас тоже приветствую. И Узбекистану всему тоже большой-большой привет. Опять же, напоминаю, в воскресенье я комментирую матч между двумя узбекскими командами. Это для зрителей, которые являются... Хорошая хаешка от Дока. Которые являются... Гражданами Узбекистана или просто, например, уроженцами Узбекистана или уроженцами России, но при этом национально являются узбеками. В общем, не суть важна. Для вас преимущественно это говорю, потому что вам наверняка этот матч будет особенно интересен. А, пардон, не туда нажал нечаянно. 4-1. Тускан 2 на 2 неудобная карта, согласен Да она вообще в принципе удобная в формате 5 на 5 Даже если ее играть 3 на 3, 4 на 4 Это уже что-то такое получается не то а, Начиная с 3 на 3 уже атака начинает прям явно доминировать 2 на 2 еще более-менее в, в обороне посильнее а, Можно стоять Но опять же, если атака будет грамотно играть То будет тяжеловато и такой выигрывать Рон Ти Джей, гитара против Бат, кто победит? Это, кстати, интересно. <laughs> Володя, пятерочка тебе за остроумность, когда играет Казахстан. <laughs> казахи, кстати, давненько уже ко мне на стрим не попадали, это удивительно. Просто я в свое время когда-то прям комментировал матчи, и там чуть ли не в каждом матче, в каждой команде было по одному казаху. Сейчас казахи куда-то просто с горизонта прям пропали. Я видел ваше видео 10 лет назад. Uh, да нет, вы не могли видеть мое видео 10 лет назад, потому что я 10 лет назад еще не комментировал Я начал комментировать матчи в 2014 году, что, в общем-то, 9 лет назад Если 9 лет назад видели мои видео, тогда это я, да, был Когда казахи когда-то ливались с матча, нет, да, было, было было, причем даже на стриме, на одном на каком-то, я говорил, что очень странно и очень удивительно лично для меня видеть казахов, которые просто взяли и ливнули, не ставя доигрывать. Обычно это вроде бы как не похоже на них. Обычно казахи доигрывают, как бы они там не были. Зато вас смотрят казахи, как я, Тако. Респектулечка вам. Респектулечка вообще всему Казахстану, хороший народ. Ну, конечно, уродцы, как известно, есть в каждой народности, да, и среди белорусов, я думаю, и Андрюха, допустим, даже таких уродцев знает, там, среди русских, среди узбеков, таджиков, казахов, до да кого угодно, кыргызы, там, американцы, немцы, кто угодно, уродцы есть везде. Но в целом, если говорить про в целом народ, то хлебосольные, как говорят, как говорится, вот. док, док и хедеха. По минусу уж так, что-то сейчас был какой-то звук очень непонятный. Он появился и куда-то пропал Так, Док 1 на 1 с ХД Я что-то немножко отвлекся от матча Ребят, давайте смотреть Ой, а здесь хитрый план Банан <звы> <звы> А здесь хитрый план Банан По победе в раунде Дожидается Аркада от Дока И это 5-2, дорогие мои друзья такие делам Проигрывают что-то ПХРН-очка да, что-то похороночка проигрывает, согласен. Мария, 55 рублей, спасибо большое вам за донат. А, ну, есть такое, но это опять же еще пока слабая страна. Еще перейдут в сильную, может там покажут получше. Конечно, знаю, в каждой стране твари по паре. Да, да, да, они же по одному не бывают. Главный уроды это. Ну, просто тут понимаешь, Володь, здесь этот момент я не буду вслух обсуждать, да, естественно, по понятным причинам, но... Но у этого... У этой ненависти, так сказать, есть историческое оправдание, да, потому что никто... Давайте завуалированно скажем, да, не все, может быть, знают, но, скажем так, да, никто э, в истории так часто люлей не получал от э, Российской империи, от э, России, от Московского царства, от, от всего, э, как это делала Речь Посполитая. Вот, в общем, они в любом замесе всегда отгребали, поэтому, конечно, они исторически не любят наследников Российской империи, потому что там беда, беда, беда, беда. Ну, а литовцы, литовское княжество, это же вообще отдельная история. Итак, дамы и господа, камбэк у нас потихонечку начинается. Похороночка пытаются выжимать соки из своих соперников. И даже, кстати, в девятом раунде этой встречи удается это сделать без потерь. 5-4. Достойная игра в целом смотрится достойно. Опять же, вот такие игры, наверное, обычно приходят... Ух, завуалировано. Ну, не все знают, кто такие речь Посполитая, да, вообще многие не знают, что такое когда-то существовало, да, что была такая когда-то в свое время империя. Но, поэтому я завуалировал для тех, кто для тех, кто в курсе, тот в курсе, а кто нет, тот нет. Поймут только люди с IQ 200+, да я думаю, нет, здесь нужно 500 IQ, минимум. А, док, один на один с ХДХ, а, Док на котах, а, ХДХ при этом находится на меду, бомба у ХДХ, что, в общем-то, позволяет ему действовать так, как ему заблагорассудится, за бомбы идти ему не нужно. Но, проход в сайт, по сути, под контролем Дока. И это такая дистанция, с которой, скорее всего, ХД не погибнет, да, но вот стрельбу он услышал. То есть бомбу он сейчас поставит, выйти из сайда, скорее всего, не получится. Да, наверное, ему на самом деле это и не нужно. Ему ну, достаточно просто здесь сидеть и пытаться держать соперника как можно дальше. Ой, пытается... пытается стреляться, жесткий какой. Жё, жё, жё, жесть. ХДХ. Минус док, и это 5-5. Вот так вот. И я не спорю, есть люди, конечно, и среди поляков, и среди литовцев, вот если вы помните, у меня была команда на трансляциях одно время, очень часто, очень долго они у меня присутствовали, потом, к сожалению, пропали, естественно, да, это команда cs Ави, это команда литовская, потом еще была команда, они разбились на две части, стали КС Ави, Сави и еще стала Вторая команда появилась, которая так и называлась э, Литва э, Хуанья, так сказать, да Вырывается вперед, похороночка тем временем Вот, короче, э, достойные ребята Ничего против других национальностей Вообще, в принципе, не имели Общался с ними абсолютно нормально Адекватно, кстати, некоторые из них Даже в списке моих донатеров присутствуют Так что э, Есть, поляк вообще у меня Когда-то в команде был поляк когда я играл еще в КС... Кстати, в CS GO играл. У меня был поляк в команде. Вот. Все, все поймут, кто хотя бы не прогуливал уроки истории. Или хотя бы читал Тараса <laughs> Это да. Но на самом деле, я думаю, все-таки немногие. Справедливости ради. Дело не в нации. Абсолютно верно. Абсолютно. <звы> <звы> <звы> <звы> Атака. Атака на точку А через мидл и коты Выходит на кульминацию Один в один Вот тебе кульминация Сам себе хаешку херанул под ноги Бесподобно просто Просто бесподобно Малорик 7-5. Док похоронил только что возможность сравняться со своими соперниками по взятым раундам. Ну, молодец. Нет, SK Gaming это шведы. Если мы говорим про CSGO, то SK Gaming вообще... Команда... Ну, организация шведская, короче. Команда была шведская... Потом бразильцы играли. А так вообще, да, по-моему, конечно, полякам принадлежит. Там кого, короче, только не было. Кого только не было. Полным-полно там людей переиграло за СК. Ну, последняя действующая команда в 1.6 в СК, это были шведы. А уж кому организация принадлежит, простите... Сложно вспоминать. Что там турики по 1.6 заказы есть. Пока вот это последний. А что вообще происходит? Почему такие долгие один в один? Ну ладно, хотя бы док не ошибся. Киска в писку перестрелял. Напряженный матч-то, блин, вы посмотрите. На самом деле, ребят сыграли уже почти 15 минут. Ну, 14, если быть точно. И тут как-то вот вообще неоднозначно все. Вообще неоднозначно Я не могу сказать, что похороночка прям сильнее своих соперников Не могу ничего говорить по поводу команды Красавицы и Чудовища Они тоже вроде играют неплохо Но при этом они все-таки отстают, играя в сильной стороне Это тоже важно понимать и не забывать СК просто мажки, вот мажки в плане мажоры или нюхачи Думайте сами Просто, да, замазанные, просто замазанные, короче. ХДХ 78 хп, 1 в 2. Ну, скорее всего, наверное, будет временная ничейка, 7-7. Созидительно так и происходит. И 8-7 итоговый счет первой половины. Вот вопрос, в чью калитку только. Что у атаки с девайсами? Девайсы есть, отлично. А, продропались, ну, у, у обороны, разумеется, разумеется, есть. Как думаешь, когда тебя заменит... Не рассеть в роли комментатора. Ой, я, кстати, не знаю. Ну, думаю, вообще такой момент когда-то вполне себе, возможно, произойдет. Я имею в виду про вообще профессиональный спорт. Когда-то вполне себе это может случиться. Но, думаю, на мой век меня, так как говорится, хватит! Ай, в упоре феня! Нет, в упоре, в упоре док, прошу прощения. Ну, короче, блин, неожиданная позиция была на самом деле. Игроки атаки открывались на широком стрейфе, не думая, что в упоре кто-то будет. В результате открылись под двоих сразу. 8-7. Перевес в результате все-таки получила команда Красавица и Чудовище. Но это перевес, полученный за сильную сторону. Если бы они получили за слабую, я бы сейчас сказал, что у них шансов больше. А пока надо смотреть за пистолеткой. Док и Феня и в атаке-то могут себя продемонстрировать как уверенная команда. Даст мы уже с исполнением смотрели. Ну, здесь перестрелка двух Юспов против, против двух Юспов. Киска вписка помогает... Э, вернее, ХД помогает киске вписке сделать минус по Фене. Док... 91 хп, ну вот сейчас пушить, мне кажется, самое неправильное решение для игрока обороны Для игроку атаки тоже, как бы, пушиться здесь, наверное, не стоит ХДХ уже просто обошел и добрали, короче говоря Печалька для красавицы и чудовища случилась в пистолетном раунде, счет 8-8 Упустили перевесик Будете комментировать КСГО? Да, кстати, в понедельник, во вторник будут два шоу-матча по КСГО Один в понедельник, другой во вторник не будет, ты уйдешь, мы уйдем. Ну! <смех> и такое тоже, кстати, вполне себе возможно. Я считаю, что нейросеть полностью этого человека заменить не сможет. Потому что живые эмоции от человека, робот, наверное, будет не в силах скопировать, хотя хрен его знает, как там это все будет. Снегурочка, приветствую вас! ХД и киска вписка. Отстреливают своих соперников, находящихся на экономическом раунде. Ну, и, в общем-то, вырываются вперед, как следствие. Бомб не было. Еще один экономический, пожалуйста, вот в Интии по И, по сути, это, скорее всего, 10-8. И вот где-то там, уже на 19-м раунде, надо будет думать и придумывать. диджей бог то ли вы прослушали вопрос, буду ли я комментировать, вернее, ответ. А, то ли второй раз спрашивайте Но CSGO комментировать буду еще раз повторюсь понедельник и во вторник На следующий неделе. И больше не спрашивайте дважды одно и то же Киска в писка против Дока Док при этом без девайса Киска в писка, естественно, сотый Естественно, в хорошей позиции и с девайсом Чего вот нельзя сказать об игроке атаки Здесь, конечно, все в... Все в полном убытке, и он просто подумал, типа, если я стоя не могу пройти, я тогда на картах проползу. Но нет, друг мой, когда игрок обороны стоит в такой позиции, если ты выходишь на картах, макушечку твою все равно видно. С какого канала буду комментировать? Ну, со своего, конечно, с какого же еще? Понял вас, Тема, спасибо вам за слова поддержки. От души благодарю вас. Ну, я, по крайней мере, никуда на данный момент не собираюсь Кто же, кто если не я, будет любительский КС комментировать Феня остался один Дока убили только что на котах, И Феня, в общем-то, не сумела разменять, естественно Потому что позиция дальняя Если бы они на смежных находились, то еще можно было бы понадеяться на выход в 1-1 А теперь... Ой, блин, еще и в голову сразу! Господи, какие же они жесткие. Только накидывается флешка. Киска-вписка выходит. Первая пуля в лицо с прострела. Остается 64 хп. Выход от э, фени. И вторая пуля еще раз в лицо. Как-то слишком больно. У меня интернет плохо работает. Извините, если второй раз спрашиваю. Понял вас, диджей Боб? Буду сделать на это скидочку. Если что, товарищи-модераторы, не баньте человечка, у него интернет плохо работает. Жесткая игра, да, Денис, я согласен. Игра действительно жесткая. Ну, а как иначе? Это финал нижней сетки Здесь и должна быть жесткая игра Иначе не может быть Финал верхней сетки, вот например 19-16 Похороночка проиграла Но, кстати, если похороночка сейчас выиграют этот матч Тогда они могут пройти И в гранд-финале Попытаться взять реванш Команды Number One А если Beauty and the Beast Попытаются сейчас, конечно, все-таки Откомбекать и выиграть то вообще матч тоже будет интересный В любом случае, короче, гранд-финал uh, Я так uh, ожидаю, будет Хорош, хорош, как минимум best of 3 это тоже здорово Хэдэха минус феня А док почему-то без девайса А доку не хватит О -о -о -о Ой, минус киска в писк Минус от 12 Двенадцатый, дорогие мои друзья Пока камбэком не пахнет, хотя хотелось бы <с C intéressant> Приветствую, они в онлайне играют? Да, они играют в онлайне Но, как правильно Володя заметил, комментирую матч я по демозаписи. То есть этот матч уже был сыгран, они играют не сейчас. Отличная игра от киска-вписка. Ну, собственно, позиция на бусте сработала на все 200%. Игроки атаки вышли, остались без ног. Раунд закончился. 13-8. Брат, это не просто слова. Я мужик сказал, сделал, Не думаю, что я хочу тебе понравиться. Просто многие так думают, что не просто говорю. Это просто из уважения. Все, понял, Тема. Я и не думал, что вы пытаетесь там мне понравиться или что-то еще. Я же не модель, в конце концов, чтобы пытаться мне понравиться. Это не нужно абсолютно. Я отношусь к вашим словам с полной серьезностью Феня Минус киска Пискова в размен за погибшего Дока И снова у нас остается ХД и Феня Но ХД сегодня уже много раз вытаскивал Один в один, один в два даже, по-моему, вытаскивал парочку раз Могу, конечно, ошибиться Может, это и не тот самый момент, когда он затащит Но, во всяком случае, шансов у него немало После этого матч будет? Нет, на сегодня это последний матч Итак, открышка. Открышка, господи. Открывашка под флешку. Феня. Аккуратно пытается прочекать по пикселю абсолютно всю э -э, территорию. Сохраните на канале эфир, пожалуйста. Я не нашел у вас в канале видео по CSGO. Ой, их там порядка где-то... 250 матчей есть. Их просто не очень... Опа! А вот и хитрый Фенька. В щелочку подглядел за соперником и насывал ему под затылок. 13-9. Все-таки есть надежда на камбэк во второй половине. Счет, конечно, пока ужасный. Счет 6-1 во второй половине. И даже при таком счете, я бы сказал, что шансы на камбэк у... Красавицы и чудовища минимальны, но они есть. Я не хочу списывать и не хочу верить в то, что шансов нет. Очень хочется увидеть а, плотную борьбу. Александр, а есть еще каналы, похожие на ваш канал по тематике, кроме мясника и де -де -де дестеры? А, есть, например, античитерс канал. Там обзоры на людей с читами Но там много мата, если что Сразу заранее предупреждаю Но, ребята, там хорошие адекватные Что там в итоге стрима с Левтом не будет? А... Да, думаю, наверное, нет Все-таки, скорее всего, не будет Во-первых, мне его некогда вкорячить У меня уже и следующей недели почти вся расписана То есть, а проводить его уже спустя месяц после юбилея Ну, не то Наверное, это не пробудет Киска-вписка, минус Феня. Так хорошо, что отключен френдли Fire. В противном случае ХДХ еще и киска в писку стрелял бы. 15-9, дорогие друзья. Матчпоинт. Один раунд и победа. <связываем> так, вот. Что еще? Что еще? Да, вот есть канал Дуримара на Твиче, он топ-игрок. Но на самом деле Дуримар не топ-игрок, хотя на Твиче у него так он прямо называется, по-моему, Дуримар топ-плеер, как-то так, по-моему, да, называется? Или топ-игрок так и есть. Вроде. Ну, Володя Дуримар, если что, это и есть Володя Козырьев, один и тот же человек. Ну, как игрок, он такой, крепкий середнячок, на самом деле. Я не буду говорить, что он там какой-то крутой игрок, но и далеко не нуб. Брат, еще будут турниры? Да будут, конечно. Когда-то будут. Я не знаю, когда. Но пока не предвидится. Док. Минус киска вписка. ХД один в один. Очень важный момент. По сути, сейчас кто-то сделает минус. Вернее, для ХД стоит задача. Сделать минус. И этот минус а, просто принесет деньги команде. То есть они пройдут в гранд-финал. А для команды красавицы и Чудовище для Дока стоит задача не погибнуть. Потому что если он погибнет... То это лишит возможности на борьбу команду красавицы и чудовища, соответственно Ну так вот, визуальный контакт случился Зачем перестреливаться сейчас я не сильно понимаю 40 секунд до конца раунда, конечно, позволяют постреляться Но надо ли оно, да? Ну вот понятно, что игрок обороны уже ушел И ХДХ делает сейчас правильно Время работает на него, ему нет никакого смысла устраивать перестрел ХД минус док, и, дорогие мои друзья, становится известное имя второго гранд-финалиста. Это команда Похороночка, именно они становятся...